Привет, друзья. Я играю в Castle Story. Продолжаем наш конквест-режим. В прошлой серии наконец-то выбил отсюда засевшего здесь стреляющего монстра, который спавнил других монстров. А, наконец-то отбили этот кристалл. Его уже никто не займет. А, здесь пройти не смогут к нему. А сверху хотел сказать, хотел было сказать, что сверху буду я. Но нет, я пойду низом. Пойду низом. Надеюсь, они сейчас не займут. Почему-то у меня здесь показывает, что здесь кто-то еще остался фиолетовый где-то вот здесь вот на миникарте здесь фиолетовая точка какой-то партизан в лесу сидит походу бот захватывать надо кристалл пока меня нам не будет надеюсь что нет но мало ли так давай все сюда пробираемся у меня готова э, готовы еще два комплекта лучников значит у нас плюс два лучника и тогда ты у нас тогда пойдешь таким вот этим спикой, кто он там. Расстреляющие все-таки э, у кристалла не задерживаются, выбегают. Будешь тогда заманивать их. Правда, я вот даже не уверен. Здесь опасно заманивать. Лучше туда ворваться. А может низом обойти с этой стороны. Так. Но здесь можно... Здесь можно улететь через деревья. Или вообще в деревьях застрять. Так что там тоже опасно. А что вы стоите, вам особое приглашение надо? О, сколько их там. Вы <conflict> все мага закидывайте. Чем плох этот режим, что они не бегают, тем, что одного бьют, остальные смотрят. А этот режим плох тем, что они начинают бегать сами по себе, надо и не надо. Но тут уже делать нечего, надо врываться просто туда, просто врываться и сносить все. Или меня снесут. Так, хилка, хилка, хилка. Быстрее. Надо бить в одну цель просто. Так, мага бьют. Второго мага бьют. Пока стреляющий занят убиванием дерева. Мы сейчас все красиво сделаем. Добиваем этого и все, все накидываемся на стреляющего, а то он спаунить будет бесконечно. И маги тоже, маги тоже стреляйте, все стреляйте. Убиваем большого. Так, он у меня вынес одного этого мечника. А я с пикой не забрал с базы. Ну ладно. Мы вроде как и так справились. Все, всех убили? А, последний кристалл, его нужно не захватить, его нужно уничтожить. Нет. А, потому что здесь был чувак, да, я не мог захватывать, все понял. Где-то вот один здесь в деревьях застрял партизан, но я сейчас заберу кристалл у них, прикольно. От убитых так идут эти лучи такие, что то мои синенькие летят сюда зачем-то кристаллу. Так, ну все, это победа, ребят. Всем, кто смотрел, спасибо, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.